Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вен мы продолжаем прохождение огнем Огневым мечом. И сейчас у нас продолжается игра, продолжается снабжение армии город, точнее, извините, Дубинский замок. Здесь мы недавно сразились и мы просто победили великолепно Речь Посполитой. А если быть точнее, я там практически половину работы сделал, так все мои солдаты погибли, а я там один остался и просто рубал всех, кто поднимался ко мне в башню. Я как настоящий царь горе просто всех убил. Это было великолепно. И у нас сейчас огромное количество армии. У нас можно 90 человек уже набирать просто солдатни. Но я, конечно же, заключу мир с речь Посполитой, потому что просто навсего, конечно же, воевать с ними для меня все равно очень будет сложно. Как-никак, армия у меня небольшая, мне надо постоянно какие-то подкрепления. Подкрепления только у нас есть в Зекермени, в Кильбуруне, в Переославле, а здесь уже около Дубинского замка подкреплений практически нету. Конечно, можно было бы захватить еще крепость Измаил, но я пока думаю, мы давайте приостановимся на этом наше завоевание. Надо бы наконец выполнять задание уже и московских князей. К тому же мне пока непонятно, что будет, если я возьму и... Э, возьму и начну как бы воевать за московское царство, да, там потом появятся у нас, получается, повстанцы московские, и вот как будет с моими землями вообще, что происходить, они будут мне принадлежать, или же они, получится, будут принадлежать моим, э, <как> моим врагам, или же они, не знаю, станут независимы, возможно, тут не совсем понятно пока что, но я, пожалуй, поэтому и не буду, э, не буду больше захватывать, все же я хочу за московское царство играть, а не за самого себя. Так что так. Ну ладно, мы пока давайте атакуем этих бомжей, которые здесь, блин, что-то решили напасть на э, наших, понимаете, или теперь друзей. Речь посполитую. Непонятно, что они хотели сделать таким образом. Видимо, хотели обречь себя на смерть. Потому что, ну, у них просто ничего не получится сделать. Они просто сейчас все умрут. Причем у меня уже такая броня, что мне, в принципе, ничем особо не пробьешь. Меня только можно, наверное, копьем пробить еще, и все, больше ничем. Ну, я имею в виду именно ополченцами. Потому что я как-то дрался уже просто против крымских военачальников, и там меня буквально огрели какой-то просто палецей, какой-то сабелькой, и я там с двух ударов умер даже с помощью... Даже имея, точнее, черный доспех. Все равно меня очень быстро убили. В прошлом мы не очень ладили, но сейчас давай просто порадуемся победе. Ну, да, давай. Я, в принципе, не против. К тому же я немножко... Ну, хотя я вообще практически ничего не получил с этого сражения. Давайте будем возвращаться обратно в Казикермен. Мне нужно получить свои налоги, собрать. Плюс мне надо еще... А, кстати, подождите, надо в Стри приехать. Это что же теперь моя деревня? Надо поговорить с местным головой, старостой. Так, какие у нас должности есть? У нас есть судья уже повета. У нас нету пока подскарбья. Кто это такой? Дело важное. Сбор оброка. Если этим делом не заведует особо человек, то кошель... У хозяина будет не в примере тяжелее. Ну понятно, давайте кто-то наймем его. Плюс надо не забывать про мою сокровищницу, что там у меня по деньгам. Я вот забываю все время посмотреть, а у меня там уже 700 тысяч почти опять накопилось. Ну тогда надо возвращаться обратно в Кильбурун. Плюс надо мне кстати еще броню начинать делать для своих э, военачальников. Я бы хотел тоже, чтобы они были все в черном доспехе, чтобы они были просто вообще супер мощные. Так, ну тут нападает какой-то... я меня нападает, точнее, на каких-то бунтарей. Ладно, давайте мы их всех убьем, так и быть. Я не пожалел на них свои стали. Потому что, конечно же, на этих ублюдков ничего не жалко. Так, тут у нас, кстати, еще Иван Федоренко нам помогает. Ну, блин, жаль, я хотел один вообще с ним посражаться. сражаться с такой огромной армией даже как-то скучновато драться с этими бомжами. Так что, ну я даже не знаю. Ладно, ого, нифига себе бомжи! Что-то я, кажется, повременился со своими выводами, потому что нифига я получу такую пилюлю прям, оплюху. Вот так вот. Только недавно говорил о том, что вот, типа, у меня броня такая мощная, что меня, в принципе, никто не пробьет, а тут бац, просто топориком мне сносит практически все хпшки мои. Какие-то бомжи, блин. Ладно, мы выиграли, но это было что-то немножко странно как-то. У меня там осталось наверное, вообще одна хпшка только. А, мы захватываем какое-то еще и себе имущество. Ну-ка, и сколько у меня хп осталось? 4%. Вот это жесть. Вот это, конечно, жестко. Так, ладно, давайте едем обратно в Кильбурун. Мне надо собрать налоги, плюс надо бы получить какие-нибудь, может быть, войска. Пройдем к центру города. Пока Диздар, по-моему, еще занят, да? А, нет, он уже все может не отдать. Ну, хорошо, давай мне воинов. Мы давайте еще наймем кого. Еще давайте Кочеркесов, еще Асагбеев. И еще, конечно же, Нукеров. Можно еще, в принципе, и Начар нанять, потому что они мне понадобятся в дальнейшем, когда мы будем укреплять Думинский замок. Пока что мне особо эти люди не нужны, конечно. Так, а что у меня в отряде? Кто у меня появился? Черкес, Асакбей. Ну и пускай мы будем с этим составом войск передвигаться. Сейчас, может куда-нибудь еще и скинем людей. Так, а что я еще хотел узнать? Я хотел бы к бронику сходить оружейнику. Один день остался, и у броника тоже один день остался. Значит, через один день мы в Караван-Сарай зайдем, заберем свои деньги и сможем еще сделать броню мощную. Ладно, пока что поездим по деревенькам. Я думаю, пришло время собрать налоги. В Казикермине у нас, кстати, еще до сих пор надо какие-то развития города, да, делать. А, через два дня освободишься. Так, хочу поставить здание через 18 дней. Ну тогда вообще все нормально. Забейте на меня. Так, надо продать все, что я захватил, блин, во-первых. Во-вторых, я бы хотел бы продать вещи, которые у меня с собой до сих пор я таскаю. Они, блин, нафиг не нужны. Разве что только еду надо бы закупить. бы. А, кстати, гнилая говядина уже, блин, фигово. А, ну, давайте порох у вас возьму и больше ничего брать не буду. Еще можно вяленое мясо, чтобы можно было чем-то поесть хоть в дороге. Попитаться, скажем так. Так, у нас здесь деревня Ордаш, она мне перечисляет деньги, отлично. Можно теперь ехать в Переослав, так как там у нас, конечно же, очень большие еще доходы должны быть. Так, ну отлично, нам сейчас надо очень много денег отдать на снабжение городов. Офигеть, в Переославе собрано деньги, ну окей. Ой, как меня жестко обокрали сразу же. И, кстати, деревня Величиновка до сих пор мне ничего не приносит. Я что-то не понял, ребята, вы что там собираетесь работать-то вообще? Говорится старосты. Господин, твой приезд для нас большая радость. Ну, хотя я вижу, что не особо для вас большая радость. Сейчас мы ни в чем не нуждаемся. Ну, хорошо тогда. А, поговорим со старостой. Мне нужно развитие города сделать. Так, поп у нас, кстати, нету попа послушный. Папство не бунтует. А, ну отлично, давайте до попа, потому что я смотрю, что вообще в деревне все очень плохо. Надо чем-то ее... хоть Так, подождите что там было написано? А, типа все, вещи готовы, приезжай обратно. Понятно. Так, староста, слушай, что там... Ну, им нужно кое-что. Развитие села. Так, развитие села. Должности у нас есть? Здания, по-моему, еще какие-то не поставлены? Или все уже есть? А, все здания, похоже, что имеются. Но тогда вообще все нормально. Пускай там поп появится еще и будет просто круто. Ладно, в Переслав мы приезжаем. Тут тоже, кстати, никаких налогов нет. Очень жаль. Я что-то думал, что мне прям достанутся сразу огромные деньги. Но, похоже, я ошибался. Ладно, поговорим с местным городским главой развитие города у нас по моему кто-то еще да у нас много кого нету здесь надо еще много кого нанимать оружие же у нас есть и саул есть куриной атаман есть так нет у нас значит кошевого и саула это кто хоть немногочисленная запорожская кавалерия но ее высокой выучки дисциплина делают ее грозные силы на поле боя все понятно ну, давай тогда наймем этого человека ты 10 тысяч талеров ну хорошо так и быть Хочу поставить, кстати, здание. У нас тут еще здание не все тоже, наверное, есть. Или все есть? Майдан есть, коллеги еще нету. Коллегия это где учатся казацкие дети. Угу. Опять же, будет где спутников наук подтаскать. Ну, давай попозже. А, ну все, у нас в принципе-то больше ничего нету. Сторожевая вежа есть, Коллеги, вот осталось только. Ну, давай тоже поставим коллегию. Блин, резко все деньги у меня ушли практически, просто махом. Да, вот поэтому надо большую сокровищницу иметь для того, чтобы можно было снабжать эти все города. Так, ну давайте я здесь продам что-нибудь, потому что я хочу уже от этого много чего избавиться. Много вот этой всякой ерунды, которую я особо таскаю, типа шкура там или типа тюкальна. Все это нафиг продадим. Я больше заниматься пока продажами не буду. Ну, конечно, можно в принципе во всяком городе купить еще порох, потому что порох везде ценится, и он стоит очень много денег, так что особо даже заморачиваться не надо. Кабаки у нас есть кто-то? Легкий кавалерист. Ну, короче, никого нету. А в гарнизоне у нас кто-то есть. Запорожский пехотинц, рестор... реестровые казаки, янчары, которых я сюда привез. Нукеры, кстати, есть тоже. Ну, давайте я вам оставлю парочку воинов. Типа черкесов, например, я Асакбеев переведу вам. Плюс переведу вам Аркибузира, Асакбеев, Драгунов вам перекину. Рейтеров, кстати, тоже можно здесь оставить. Оставим также крылатого гусара, а, джура ставлю, еще драгунов. У меня остается совсем мало воинов, ну как сказать, да, не, не сильно уж и мало. Нукеров еще перекинул парочку, и парочку еще черкесов. Хотя я вообще, стоит даже, думаю, всех перекинуть, оставлю 25 человек, этого, вот просто за глаза хватает, чтобы путешествовать по этим землям. Ну и давайте в сторону тогда поедем куда так, я вроде как все... А, да, мне надо в Кильбрун, чтобы взять забрать свои вещи. Насколько в банке уже почти 700 тысяч? Конечно, вот маловато денег, хотелось бы побольше поднакопить, потому что... А, да, да, я еду уже. Потому что хоть как бы и в принципе денег кажется как будто немало, но потому что черный доспех очень стоит много, если я буду тратить деньги довольно неразмеренно, то могу оказаться с нулем тайлеров в кармане. Хотя сейчас, конечно, у меня очень много талеров. ну ладно. Идем, давайте к центру города. Мастер оружейник. Давай-ка мне мой заказ это палаш. Так, и давай-ка сейчас я еще вернусь. Подожди-ка. Заберу еще армы. Ну, армы я тоже, наверное, сначала сделаю для всех, а потом уже буду делать черную броню. Потому что армы, конечно, дешевле. Правда, если не ошибаюсь, не сильно дешевле, да, 45 тысяч. А черный доспех сколько стоит? 60, ну да, так что, наверное, лучше тогда черным доспехом сразу заняться. М -м. Ладно, на рыночную площадь сначала схожу. А, блин, я думал, может изделие из кожи продам. Походу, надо где-то вообще продавать в землях в Так, нам достался теперь нормальный заказной палаш. Вот видите, в чем его большое преимущество, это зона действия. У него больше чуть ли на 15. А, минус в том, что у него есть колющий удар. Так что я могу случайно делать колющий удар. Случайно тратить на это очень много времени. Но ну, давайте попробуем. Сначала попользуюсь заказным палашом, потом уже если ничего не получится, тогда будем снова пользоваться сабелькой. Так, ну армей сейчас я кому-нибудь передам. Кстати, 14 аж силы надо. Да, я боюсь, что у некоторых персонажей не хватит силы. Наверное, даже практически у всех не хватит. Ну да, например, вот даже у Бускадора не хватает силы на это. Ну, у Лиесея даже не о чем говорить, у него силы совсем мало было. Цепишь, вот, может быть у него силы много? Нет, у него всего девяточка. Да, в этом проблема, в этом проблема есть небольшая, если не сказать, что уж очень большая, потому что им по сути ничего нельзя сделать. Так, подождите-ка, тогда что там еще? Заказной доспех черный, он сколько силы требует? 13 очков. Да. Немножко печально выходит, потому что я по сути никому не могу ничего передать. Ольгерду, наверное, могу тогда, потому что у него-то, я помню, что силу вкачивал. У него и то до сих пор 12, ему еще не хватает. Одной единицы, что до черного доспеха, а до армы аж 2 очка. Так что-то тоже все очень такое себе. Весьма сложновато будет. Хм, ну тогда даже особо-то нечего их одевать, потому что у всех очень мало силы, разве что только у бахата хватает. Ну, бахыт у нас, блин, пеший воин. И если я ему дам эту броню, то я боюсь, что он будет бегать очень, очень медленно. <с> ну, можно ему также меч в принципе вручную тоже дать, потому что у него хватает все по э, всем показателям. Ну, дадим пока армы. <с> <с> армы выглядит на нем, конечно, очень смешно, но потом ему дам черный доспех тогда. А всем остальным персонажам, наверное, придется докупать, значит, обычную броню какую-то незаказную. Хотя, если там, если не ошибаюсь, заказная есть броня такая, которая будет совсем мало требовать силы, но при этом будет все равно довольно хороша. И она, конечно, будет дешевле. Так, и о чем же я говорил? Я говорил о том, что вот здесь можно посмотреть в специальном туториале, скажем так, что требует сколько и что сколько стоит. Среди оружия, среди брони, вот, в общем-то, так вот. А, среди брони получается что у нас? У нас все требует 13, кроме заказного Юшмана. Юшман требует всего 11, но при этом 51 броня тела, 21 защита ног. Угу. У нас 11, то почти ни у кого нету, если не ошибаюсь. У до сколько сейчас? Давай посмотрим. 12. Ладно, ему пойдет этот Юшман. Еле сию не пойдет, точно у него всего 8. Так, далее. цепишь У него что? У него девятка тоже не пойдет, значит. Сарабун тем более не пойдет. У него там вообще, по-моему, ну, 8 у него силы, в общем-то. Так, далее. Виктор Дебусадор. У него, по-моему, пойдет, да. То есть, получается, у нас всего у нескольких персонажей пойдет Юшман. Это у Ольгерда и у Виктора. У остальных нет. Еще, кстати, Федот есть. У него что по навыкам? У него девятка. Ну, то есть, тоже не пойдет ему. Так что, выходит, что можно только прокачать это... Броню Бахыту, Виктору де Лобосадору, Ольгерду и все. Так что заказной армой больше никому делать нет смысла, потому что ни у кого нет 13. Так что так, а что по шлемам тогда, давайте посмотрим. По шлемам тут гораздо больше выбора. Тут можно выбрать боярский какой-то шлем, либо уже заказной рейтерский шлем, если у кого-то 10, но 10 ни у кого нет, поэтому... Да, тут только, получается, заказной боярский шлем мы будем делать. Он 30 стоит. Ну да, так уж дешевле выходит. <coughs> ну а доспих, как я сказал, юшман. Будем тогда увеличивать, качать. Чистокровную лошадь также вообще можно было бы мне купить, но у меня, как понимаете, с верховой ездой довольно все плохо. У меня с ловкостью все плохо. Но я, в принципе, готов и на том, что есть, уже ездить. Мне, в принципе, с этим нормально. Потому что харизму мне надо качать постоянно. Надо качать ее до максимума, чтобы можно было создать отряд уже там в человек 100. То есть вообще прям такой прям супер мощный уже отряд, в котором можно вполне уже атаковать любого лорда, любого князя, не боясь там, не знаю, потери каких-то гигантских. Хотя, в принципе, сейчас уже моя вполне армия справляется с вражескими, потому что, как вы видели, нукеры, они просто выносят любую пехоту. Плюс, если бы у меня были бы крылатые гусары, я думаю, тут бы вообще бы не было никаких разговоров. Я бы просто выиграл бы еще заранее, только все начнется. Так. Значит, тогда давайте заказную саблю кому-нибудь отдадим. Кто это будет у нас? Я думаю, в принципе, логично. Хотя, подождите, сколько там у нас надо, по-моему, силы? Надо девяточку, да? имущество. Девять надо силы. Значит, я давайте саблю отдам... Тому, кто у нас кавалерист. Елисей, к сожалению, у него 8. Виктору можно отдать, это точно. Можно также отдать Ольгерду. Ну, Ольгерд у нас ездит с саблей, поэтому давайте-ка мы ему отдадим эту мощную сабельку. Заберем у него простую. Дадим еще, давайте-ка, может быть, ему Морен, он, он, да, ему подходит, тоже пускай забирает. Так, ржавые палец 12 сил. Ну, кстати, вот я ее с собой буду носить дальше. Разговоров больше никаких нету. Давайте-ка поехали в Кельбурун. На рыночную площадь сейчас продам я саблю. Продать можно еще здесь меха, в принципе. Ну и все, едем дальше сейчас тогда. Куда я поеду? Ах, хотя подождите-ка, я вообще, по-моему, у броников ничего не заказал, да, и у оружейника. Да, я ничего не заказал. А, кстати, а что там с пистолем? Пистолем сколько требует сейчас, я узнаю. Он требует... Выходит... 8 силы. То есть можно вообще вполне его купить практически всем. Поэтому мы его, наверное, тоже будем закупать. Так что так. Но для начала нам нужно, получается, деньги снять. Потому что денег у меня недостаточно явно. Надо снять деньги в кроват-сарае. Сейчас давайте-ка я потрачу деньги, а потом уже будем думать, сколько положить. Стрелковое оружие? Нет, пока, наверное, давай-ка с холодным разберемся. Потому что надо саблю из булата всем заказать. Или подождите-ка. Саблю из булата, получается, всем подойдет, верно? Да, верно, она получается подойдет по практически всем, вот еще Елисею не подойдет. А можно заказать еще Палаш, можно заказать Чекан, можно заказать Бердыш. Ну, вот как я говорил, из э, такого холодного оружия ближнего боя, одноручного, лучше всего, наверное, заказная сабля из Булата. Можно еще заказать, в принципе, э, в принципе, двуручник. Ну, двуручник, как вы понимаете, да, он хуже даже моего на 10 аж рубящий удар. Поэтому не пойдет. Лучше тогда Бахыду купить тоже двуручник, как у меня. И купить ему броню, как у меня. И он будет вполне выглядеть, как я. Точно такой же, но только он, соответственно, будет пешим. А, так мы и сделаем. Значит, давайте заказываем, во-первых, саблю из Булата. Да, саблю из Булата заказываем. Заказываем сейчас еще броню. Закажем, давайте-ка, наверное, шлемы сначала. Как я и говорил, боярский заказной шлем нам нужен. Такс, ну и все. Теперь нам нужно еще и на наемников сделать. А, ну наемники тут у нас уже есть. Давайте-ка еще, может быть, Саймэна Суперменов тогда наймем. Ну и все, мне пора. Мне пора на рыночную площадь. Хотя а зачем? Вот именно зачем. Хотел я вообще в Мадрес сходить. Да, точно. Точнее, не в а в А, кстати, теперь 18% ежемесячно. Какого фига, ребята? Вы что понизили мне ставку, что-то не понял. Я же ваш властитель, вы меня должны, наоборот, ставку повышать. Ладно, оставляем здесь какое-то количество бабла. И давайте уезжаем отсюда в дальнейшее путешествие. У меня 30 тысяч денег, и можно, в принципе, пока поездить по деревушкам. К сожалению, вообще ни одна деревня ничего не кинет. Очень жаль. Слава Аллаху, теперь в городе есть несколько мельниц, и православные могут выбирать, где молоть зерно. Вчера в селении поймали вор, к счастью, в доме Бия есть камеры, где его содержали до приезда стражи. Ну, в общем, в городе говорят все очень хорошо. Говорят, в городе построили казарму. Вчера я мам делал получение. Говорю, что те, кто не платит налогов, гневит Аллаха. Правильно, правильно. Правильно вы делаете. Так, у нас пока что здание ставится... И должности назначаются. Ну, хорошо. Дисдар появится. У нас еще будет возможность нанимать здесь солдат. Пока что я поеду еще в ближайшую деревню. Поговорим со старостой. Улучшения какие-то надо. Так, хотя бы человека назначить. Паскак есть. Кадия еще нету. Так, споры между жителями. Ну, хорошо, давайте тогда Кадия. Тысяча стоят вообще ни о чем. Так, построить здание. Мельница есть. Амбар есть. Школа есть. Сокровищницы нету, Кстати. Сокровищницу тогда давай-ка ставь. Ну и все. Можно ехать дальше. Я думаю, что есть смысл, наверное, потом заехать в Дубинский замок. Вообще, я могу же отправить туда письмо или нет. Ну, то есть, точнее, помощника главы направить. В Дубинский замок я не могу. Да и к тому же, я не могу поставить еще и в Казикермен. Похоже, похоже там нету еще концов. То есть, надо будет тоже этим заняться. Ладно, пока что гоним, давайте-ка в Лещиновку. Здесь у нас как дела? Ну, дела, как мы понимаем, тут все равно лучше не стали. В Переославе тоже, наверное, лучше не стали. Подойдем, поговорим с городским главой. Так, развитие села. Ага, через 9 дней, отлично. Через 9 дней, отлично. Ладно, тогда поехали мы, наверное, в сторону все равно Дубинского замка. Я хочу его еще посетить. Потому что мне же там обещали крылатый гусар в будущем ну, возможность нанимать. А это, конечно же, простые имба. Я хотел бы их нанимать. Это вообще полюбак. Не надо их даже нанимать, я бы сказал бы. Так, мне даже дают некоторое количество денег. За городским головой поговорим. Развитие города. На должность один день остался до Костеляна. Построить здание 17 дней. Отлично. Центр города Сеймик у нас только есть. Но это вот чисто, да, где можно деньги вложить. Пока что она имеет тут войск, похоже, что не идет речь. Ладно, поедем в стри. Заберем свои налоги, поговорим со старостой. Развитие села. Казна, повета. Так, куда можно спрятать награбленное после налета? Что? Всегда нужно иметь место, куда можно спрятать награбленное после налета. Интересно, что это означает. Я что-то не понял прикола. То есть вы еще тут, оказывается, налеты уча участвуете каких-то. Это что за село такое? Это что, разбойники тут живут, что ли, у меня? Так, ладно. Должности назначить 23 часа осталось. Ну, давайте вернемся пока что в крепость... в Дубинский замок, точнее. Я немножко там побуду, потом уже поеду дальше. Хочу пока попробовать нанять хоть первых калаты гусара, а потом уже заняться делами в московском царстве. Так, я отдал деньги на снабжение войск, но ну, это понятно, там у меня сейчас уже такой огромный гарнизон, что... Опа! Так, интересненько, бабы пляжут, что это означает? Я что-то не понял, расположить здесь гарнизон. Подождите-ка, гарнизоны здесь пока располагать не собираюсь. Это означает, что мне объявили войну, серьезно? Вы что это, ребята, совсем страх потеряли? Вы хотите снова получить взбучку от самого персика? Ну, я только готов это сделать, только единственное, да, не совсем во время считали для меня верное. потому что у меня совсем войск нет в городе. Нечем отбиваться особо. Так, ну ладно, давайте-ка я пока что расположу здесь гарнизон а, наверное пикинеров оставлю и поеду сейчас обратно тогда в Казикермен, потому что мне надо хотя бы войска хоть какие-то нанять. Речь это Дубинский замок осадили. Прекрасно, прекрасно, в кавычках, конечно. Расположи здесь гарнизон еще, Заберу. Давайте тогда кого? Ну, блин, тут особо выбирать не приходится, к сожалению, из войск. Очень малое войско, и при этом очень фиговые войска. Давайте возьму тогда хоть, хоть кого-то. Возьму Черкесов, возьму Капикулу, возьму Загбеев. И поехали сейчас в крепость Кильбуру. У меня тут тоже, как обычно, есть войска некоторые. Диздар мне, к тому же, наверное, даст какие-нибудь войск. А, нет, к сожалению, мне никого не дает, Очень жаль. Очень мало прошло времени, пока, к сожалению, не появилось здесь новых войск. Мы могут тогда забрать нукеров. И другие войска, которые хотя бы на коне. Так, больше никого, да, здесь нету конных. У меня остались неплохие войска в Переославле, но туда ехать очень далеко. Так что надо забрать того, кого я смогу хоть с собой. Ну, тут особо ничего не приходится мне выбирать, к сожалению. Да, выбора немного. Ладно, тогда забираем давай-ка Байраков еще и поехали в сторону нашей крепости. Будем сейчас сражаться. Сражаться не на жизнь, а на смерть. Кстати, да, у меня тут есть плены, но ну, хрен с ним. Поехали в Дубинский замок. Едем в Дубинский замок. Подъезжаем уже к нему. И что я тут вижу? Я вижу тут только одного Александра Казимира Воловича. Не знаю, что он хотел этим сказать. Похоже, он хотел поприветствовать меня, но... Он забыл, что мы с ним воюем, потому что... Я не знаю, с таким войском тут добиться вообще нич ничего не получится. Ну и, в общем, поэтому он сейчас за это заплатит. Рад снова увидеть тебя, ты прославился как могучий воин. Сколько стоит? Так, интересно. Так, вы это какого фига вообще творите? Иди-ка сюда. Ну что ж, раз уж поляки снова вознамерились с, ним, с нами повоевать, то я думаю, дам вам такой шанс. Я сейчас возьму еще и захвачу, возможно, львов. Потому что во Львове я видел там всего около 250 человек. Это армия недалеко не такая, которая могла бы меня остановить. Так что давайте сейчас мы всех... Отлично. Всех и порубаем, я хотел сказать. Но тут же прилетает мне плюха такая прям хорошая. Ну давайте, давайте, идите сюда. Ублюдки. Убейте их все. Убейте их. В атаку. В атаку. Так, тут какие-то шведские, блин, кавалеристы. Убейте их тоже всех нахрен. Да -мо. Так, отлично Всех убивайте, абсолютно всех Готовый Так, у нас еще много пехоты осталось, я смотрю Давайте-ка их тоже атаковать Убивайте всех На тебе Готовый Ну что ж, это победа Полковник Волович, похоже, немножко ошибся со своими э, возможностями. Мы потеряли немного людей, но тут в основном только все ранены. Так что победа практически чистая. Великолепно. Ну что ж. Я думаю, после такой победы стоит немножко приостановиться. Потому что видите, сколько у меня жизней. Мы хоть и победили в практически чисто, но я получил очень много потерь по жизни. Плюс я еще захватил тут воинов, оказывается. Ну давайте я Байраков отпущу некоторых. Возьму, заберу драгунов, еще тоже бы хотел забрать. Байраков отпускаем. Забираем драгунов. Елисей повысил уровень. Нукеры тут прокачались, некоторые до ветеранов. Прекрасно. Так, а захватываем еще и некоторые имущества, которые у них тут было. Ну, конечно, имущество весьма смешное. Так, ну что ж, у нас на очереди Львов теперь. Ну, раз уж Польша объел войну, то я не могу воспользоваться этим. Не иначе, как кроме нового нападения. Хотя, к сожалению, да, они устроили довольно неплохую базу в Львове. Поэтому город захватить будет сложновато. А вот крепость Бар. Ну, крепость Бар тоже можно было бы, в принципе, попробовать штурмануть. Но это, да, весьма будет сложно. А вообще, слушайте, что там у поляков по землям? Земли осталось у них немного. Кстати, у них есть крепость Измаил, которая, мне кажется, практически идеальной целью для того, чтобы атаковать Проблема в том, что эту крепость я, скорее всего, не смогу, не успею штурмануть до того, как враги попытаются штурмануть меня. Но я все равно постараюсь это сделать. Так, ну что ж, крепость Измаил, сколько у нас тут людей? Людей здесь довольно много, да, 272 человека. Штурм будет очень сложен, но, в принципе, возможен. Давайте постараемся это сделать, осадить крепость, приготовить мину, давайте, готовьте мину. Сейчас мы прорвем эту оборону города. Точнее, крепости. После того, как мы захватим Измаил, можно уже мир заключить. Ну, потому что реально, после такого уже завоевания, я считаю, что, ну... Уже, в принципе, не имеет смысла больше воевать мне за эти крепости, за эти города. Так как, вот, ну, вполне достаточно того, что я буду иметь сейчас. Ладно, мы прорываемся, пытаемся, по крайней мере. У нас довольно большая армия, очень много пехоты. Плюс, не забываем о том, что некоторые у нас уже с новой броней. Так, давайте идем вперед, идем вперед, солдаты. Ну да, мне не помешали, кстати, мои раны, они были очень быстро вылечены сарабуном. Давайте в атаку. Отлично, прорываемся вперед, вперед, марш, марш в атаку. Так, -с. иди сюда. Дружище. Так, здесь у нас немножко затормозилось нападение. Давайте помогаем. Так, отлично. Мы прорвали оборону. Проходим давайте наверх. Наверху очень много еще стрелков. Так. Блин, блин, блин. Уходите. Давайте заходим в крепость. Тут еще стрелки есть какие-то. Отлично. Захватили эту башню. Так, у нас внизу еще много врагов, я смотрю. Очень много врагов. Получать. По пульке каждый. Так, там еще какие-то стрелки, похожи, да, где-то в центре города. Ну, это, в принципе, ерунда. Главное сейчас убить вот этих ублюдков. Так, есть патроны у кого-нибудь? Нет, никого патронов. Ну, то есть пуль, конечно же, пуль. Правильнее быть. Так, так, так. Вот там видно, что очень большая армия стоит. Надо туда продвигаться потихонечку. Сколько у нас потерь? Мы сможем дальше прорваться? Так, у нас потерь получается 30 человек, у них уже 100. Так что, ну, в принципе, мы должны прорваться. Давайте здесь пока все соберитесь, не бегите к ним, блин, нафиг набежать к ним. Их слишком там много. Так, ну а теперь можно идти в атаку. все, давайте все в атаку. Призываю вас всех в атаку. В атаку, ребята, в атаку. Крепь, убивай. Режь всех. Так, там жалнеров очень много я видел. Значит, надо быть осторожным. Ой-ой-ой-ой. Прям их, о, их очень много, прям дофигища. Давайте сейчас пробегу здесь. Блин, не пробегу, походу. Да, придется перезагружаться.